Делаете ли вы аудит дизайн-проекта? Да, делаем. К нам обращаются клиенты с чужими дизайн-проектами с просьбой проверить их и дать рецензию для суда. Наши специалисты проверяют, делают свое заключение в течение 10-14 дней.